Друзья, с вами вновь «Строй Гарант Анапа». Такого снегопада давно не знали здешние места. 25 января – Татьянин день или день студентов. Мы хотим поздравить всех обладательниц этого прекрасного имени Татьяна. По традиции в этот день женщины делали уборку, стирали половики и пекли коврижки в форме солнца. А у строй Гарант Анапа» есть традиция поздравлять. Поздравляем наших Татьян! Поздравляем! В день, Татьянин, что сказать про этих дам? Да слова для вас найдутся, сами в песню соберутся. В каждый адрес от души наши Тани хороши. Адрес встречный, что на Крымской, 35-й дом. Стартуем. Белгородская Татьяна, вам она посолютует. Пусть проект 50-й, но зато сбылась мечта. Дом у моря – это благо, а с террасой красота. Есть соседка у Татьяны, дом напротив, тоже Таня. Крымская 34, так судьбу свою решила. И, конечно, шлем теперь в Емельянова привет. Крымская 31, вам привет передадим по секретным очень данным. Тут ведь тоже дом Татьяны. Небольшой проект, но классный. И опять-таки с террасой. И в Тюмени есть Татьяна. Это слишком, скажем, прямо крымская на встречном. Точно место силы. И заочно сразу всех предупредим. Мы наш флаг не отдадим. Дом на Крымской 29, понимаем, стоил денег. Но проекта 110-й это вам уже не хата. На большую он семью. И, быть может, не одну. Все отлично, но на этом песенка еще не спета. Небольшой мы дали крюк и приехали в Тимрюк. На Павленко 104. И уж если мы решили всех, Татьян пересчитать, на Азовском Таня 5. У проекта 130 нет изъянов и богато выглядит со всех сторон. А пока что не сезон. Вы представьте, что тут летом. А Тимрюк своим приветом обнимает всю страну. Пять минут и вы в Крыму. Мост построили у нас, а в Азовском будет газ. Ай да чудо, вот же диво, все в ЖК живут красиво. В каждом доме мир и лад, что построил стройгаран. Но в Анапе это честно, всем жемчужина известно. И Татьяны тут живут, ведь без них какой уют. Крюково седьмой сперва в честь такого торжества шлет Хабаровску привет. Всем желаем долгих лет. Но года идут на юге по-другому, спору нет. Крюкова 82. в Салехард кричим «Ура!». Дом Татьяны 130, он большой, красивый, статный. Весь отделан кирпичом и отличный сад при нем. Красота и благодать, повезло же, что сказать. Южное гостеприимство, орден надо выдавать. Вот он, наш КП морской. Слышно, как шумит прибой, а прогулки по асфальту нам полезны. Все за мной! Мы идем сейчас, ребята, по малиновой, богатой. Просто дива тут и там, каждый дом похож на храм. 5, 11 и 20, 38, в пору сдаться. Это что был тайный план? Милых дам, что здесь живут? Угадайте, как зовут? Есть Татьяны в звездном тоже. Очень их дома похожи. Наши Тани там и тут очень счастливо живут. Шлем вам с юга наш привет, ждем на ролик наш ответ. Вы все тоже не стесняйтесь, к поздравлениям подключайтесь. Поздравляем в день Татьян. Бог вам дарит доброту. Миру вы, любовь, внимание и заветную мечту мы исполним вместе с вами, чтобы безоблачное счастье наполняло светлый дом, улыбались в нем почаще, чтобы радость была в нем». А если и вы, так же, как наши прекрасные Татьяны, хотите исполнить свою мечту, обращайтесь в стройгаранта Анапа. С нами доступно, практично, красиво. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч, до свидания, друзья!